Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 56 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня в видео я вам покажу все свои сделки за эти два торговых дня, посмотрим сколько удалось заработать, также покажу монету, в которую буду инвестировать, поэтому смотрите видео внимательно, будет много полезной информации. Первую свою сделку я открываю по монете XMR, я вижу в стакане спота крупную плотность, от этой плотности начинаю набирать позицию в шорт и рассчитываю слои движения вот к этому вот нижнему уровню, плюс здесь на графике видео, такой как бы небольшой уровень пробой получается, которого уровня я и захожу. Здесь, по сути, все было неплохо, цена сразу у нас улетает на понижение, соотношение риск-прибыли здесь было хорошее, но, к сожалению, здесь цена у нас начала дальше отрастать, и сделка была уже закрыта в безубыток, в минус 2 доллара. Не знаю, почему так произошло, такое, ребят, бывает, цена у нас сразу не летит, не прибивает уровни, бывают вообще затыки на уровнях, ты никогда не знаешь, когда цена у нас пробьет уровень, либо не пробьет. Ты только можешь находить факторы, благодаря которым ты можешь сделать определенные, не знаю, для себя выводы, по которым ты будешь уже открывать сделку. Следующая сделка была открыта по монете голды. Здесь мы видим стакан спота. опять же, относительно такую крупную плотность, я решаю почему-то зайти в эту ситуацию. Хотя, наверное, все-таки не нужно было заходить, потому что вот вы видите, на стакане спота есть 627 монет, 370 монет. Я лично захожу от плотности, которая имеет 1400 монет. Опять же, такая немного туповатая сделка, потому что если ты находишь плотность, нужно плотность находить но ну, хотя бы, если по данной монете, ну я не знаю, ну хотя бы 1700, чтобы она вот прям значительно отличалась других плотностей в стакане в общем здесь опять же у нас есть такой вот небольшой уровень пробой этого уровня я и захожу рассчитываю свои движения вот именно вот к этому нижнему уровню здесь уже по сделке сами, если честно не помню здесь также у нас вот была наклонка кстати и от этой наклонки я опирался думал то что у нас эта наклонка все таки пробивается и цена улетит на понижение здесь она на самом деле улетает можно было зафиксировать часть позиции но я рассчитывал словить прямо соотношение риск прибыли 1 к 7 то есть прям такое хорошее соотношение и многие ребята у меня кстати еще спрашивали, когда я торгую Ребят, когда у меня есть время, тогда я сажусь за ноут И начинаю торговать Следующий вопрос, сколько я торгую Я могу торговать иногда вот 10 минут Вот зайду буквально, найду сразу хорошую ситуацию Все, торгую Иногда я могу просидеть просто 2 часа Потыркать сделки туда-сюда, и, грубо говоря, ничего хорошего не получается. Следующий момент, сколько у меня уходит времени на поиск сделки. В основном я открываю вот Skype Life. Если я вижу там какую-то крупную плотность, я начинаю торговать от этой плотности. Это может опять же быть 10-5 минут. Иногда я не могу находить эти плотности, просто ухожу от компа и захожу уже другое время. Здесь цена уходит на понижение. Некоторая часть позиции у меня была закрыта уже по лимиткам, но цена начала отрастать. И, в общем, по этой ситуации произошло такое расхождение между стаканом спота, и стакана фьючерсов Вот вы видите здесь 261 доллар А в стакане фьючерсов уже 261,4. Поэтому здесь у меня просто выбыло по стопу Такая обидненькая сделка И в этой сделке было потеряно 27 долларов Следующая сделка была открыта снова же по этой монете Снова же я набираю позицию в шорт Снова же мы с вами видим в стакане спота Нет у нас там каких-то прям супер крупных заявок Но я вот почему-то решил есть. Да, у меня тоже как бы бывают грешки Да, иногда как бы не нахожу крупных плотностей И начинаю заходить от всякой ерунды я этого не отрицаю, поэтому что есть, ребята, то показываем. Сегодня будет прям очень много сделок, поэтому наберитесь терпения. Сегодня будет прям много полезной информации. В целом здесь я опять же начинаю набирать позиции в шорт, рассчитывая то, что цена у нас отработает именно от этой самой заявки. И в общем по этой ситуации цена идет идет у нас вниз, но потом сразу поднимается вверх. И смотрите, эту заявку, если там было больше 1000 монет, остается уже 800 монет. И я понимаю, то, что эту заявку потихонечку начинают разбирать. Когда эту заявку уже начали довольно-таки хорошо разбирать, там оставалось уже около 500 монет или сколько, вот давайте посмотрим. Я решил в этой ситуации перевернуться, потому что заявку до конца разобрали. Я в этой ситуации полностью переворачиваюсь, там уже получаю некоторый убыток и... И рассчитываю словить уже движение от трендовой линии Если изначально, ребята, я рассчитывал на то, что у нас цена пойдет от этой самой плотности А эту плотность разобрали Но если мы с вами вспомним, то что плотность у нас была-то голимая да, Но там полторы тысячи монет это вообще ничто к этому стагану. И здесь цена уперлась сначала в плотность я рассчитывал словить отскок от этой плотности, как только эту плотность разобрали, точнее эту плотность полностью исполнили этот объем, я уже перевернулся здесь в лонг, просто смирился с тем убытком, который у меня был и перевернулся в лонг. Здесь по ситуации цена сразу улетает на повышение, я поставил сразу себе тейк профит, мы с девушкой пошли просто гуляться, отношение было 1 к 7 примерно в этой ситуации, 1 к 6. Просто замечательная. Я лично сразу думал, раскинул здесь сетку, да, ну потому что ну, мало ли цена не дойдет именно до моего уровня. Но такая интересная ситуация, то, что я думаю, нет, все-таки подожду так профита, уже все равно у меня стоп-лос стоит в безубытке. Когда мы шли, гуляли, я уже на телефоне выставил безубыток и как бы себе спокойненько гулял. Тут цена у нас до этого уровня не дорастает. Вот такая вот интересная ситуация. И здесь начинается вот такой вот запил примерно на целый час. Вот представьте, ты мог закрыть сеточкой вот здесь, вот уже хотя бы часть позиции, но ты не закрывал. И ждал именно своего тейк профита, поэтому очень важно раскидывать сетку, по которой вы будете фиксироваться. Но вскоре цена все равно у нас улетает на повышение. Я уже, конечно, пришел э, с девушкой из прогулки, раскинул эту самую сетку, по которой буду фиксироваться. И уже, конечно же, цена выстрела. Вот нет, чтобы она выстрелила до того, как я там один тейк профит висел. Но нет, она и выстрела именно тогда, когда я уже раскинул ту самую сетку. Здесь раскинул большинство сразу заявок. Почему? Потому что тут был такой вот важный уровень, на который цена бы могла ну хоть как-то отреагировать поэтому именно в этом месте я и раскинул большинство своих заявок но после у нас происходит вот такой вот импульс цена полностью у меня исполняет и здесь я уже просто принимаю решение ребята выйти по рынку потому что ну как-то внутрянкой не чувствую что цена дальше пойдет на повышение и все просто принимаю решение закрыться по рынку и того ребята в этой сделке было заработано плюс 192 доллара именно с переворотом если бы я сидел вот опять же здесь в шорт вы представьте какой можно было бы получить убыток, а когда ты вовремя умеешь переобуться это и надо трейдеру. потому что если ты не умеешь перебываться перебывать свои мысли ничего хорошего ребят тут не получится следующая интересная ситуация но это уже просто ребят на сегодня шикарнейшая ситуация потому что таких ситуаций у меня сегодня было мало вот у нас есть стакане спота крупная заявка это уже относительно крупная, потому что тут у нас стоят заявки 200 монет 400, 900, 460, то есть заявка, грубо говоря, в раз 10 больше. Здесь я начинаю набирать позицию в шорт, уже на фьючерсном стакане. И здесь мы сами видим небольшой такой уровень сопротивления. Собственно, от этого уровня сопротивления мы набираем позицию, рассчитываю словить движения, вот хотя бы вот к этому вот уровню. Здесь у нас цена несколько раз отталкивалась и после начала свой бурный рост. Поэтому я считаю то, что к этому уровню мы спокойно-таки можем сходить. Раскидываю сразу сетку, по которой буду фиксироваться. И здесь, наверное, ребята, было бы логичным. Знаете, что сделать. Вообще просто перетаскивать стоп-лосс. Но, как бы кто это знал, я здесь уже фиксировался просто частично. На первой свечке часть зафиксировал. И на второй свечке тоже вот так вот части лимитками зафиксировал. Перенес стоп-лосс и рассчитывал словить вот это вот уже последнее движение. Все точно так же и произошло. Полностью позиция была закрыта. Закрыта была в плюс 103 доллара. Просто замечательная скальперская сделка с бешеным соотношением. Когда у тебя там... Риск в сделку примерно 20 долларов, а зарабатываешь ты 103 доллара. Ну, это вообще шикарно. Следующая сделка была открыта снова же по инструменту Дудекс. В стакане фьючерсов я вижу крупную плотность. И от этой плотности начинаю набирать позицию в лонг. Обычно в таких ситуациях я вам вообще не советую работать, потому что если нету плотности в стакане спота, то лучше вообще не заходить. У меня здесь только плотность стакана фьючерсов. Я лично рассчитываю словить. Хотя бы хоть какой-то небольшой отскок от этой плотности, ну хотя бы вот такого вот движения от этого минимума, как в прошлый раз. Но здесь толком ничего не происходит. Цена разбирает вот эту вот полностью заявку. Эту плотность разобрали. И я здесь был закрыт уже по стоп-лоссу в минус 18 долларов. Следующая сделка у меня открыта была снова же по этому инструменту, вот знаете, мне не сиделось, вот нет, чтобы, знаете, вот здесь вот высиживать вот это вот большое движение, я уже начал искать некую разворотную точку. Опять же, обратите внимание на стакан фьючерсов, у нас сначала было 7500 монет, и на данный момент столько же стоит, и я все-таки рассчитываю, возможно, уже от этой плотности у нас произойдет некая реакция. Планирую словить опять же некий такой небольшой отскок и как бы на этом отскоке можно зафиксироваться, потому что тут стоп-лосс просто, ребят, ну вообще, ну прям минимальный. Поэтому если даже словить какое-то вот движение хотя бы вот примерно сюда, это уже можно было бы долларов 100 заработать. В этой ситуации все точно так же, как и в предыдущей. Раскидываю сетку, по которой я хочу зафиксироваться, но меня здесь закрывает по стоп-лоссу и в этой сделке я потерял 26 долларов. Следующая сделка была по инструменту Bake, стакане с я вижу крупную плотность, от этой плотности начинаю набирать позицию в лонг, все здесь вообще просто как бы замечательно, потому что мы с вами видим, есть у нас крупная плотность, есть у нас уровень сопротивления. От этого уровня сопротивления можно уже было набирать позицию в лонг. Опять же, есть ребята, которые торгуют пробои, а есть ребята, которые торгуют от плотностей. Я лично тот человек, который от плотностей. В данной ситуации цена уже к этому уровню у нас поджимается. Если бы я был в это время за компом, я бы, возможно, как-то бы по-другому отторговал эту ситуацию. Потому что, смотрите, цена здесь хорошенько улетает на понижение. Эта заявка, вот вы запомните, 118 тысяч у нас имеет. После подходит цена к этой заявке, ее потихонечку начинают разбирать. Вот у нас уже, вы увидели этот момент, когда у нас было вот 96, после 50. И здесь я бы мог нажать кнопку перевернуться, но в это время я не был за компом. Вот эту заявочку красивенько разбирают, и потом посмотрите, идет какой хороший пробой. То есть в этой ситуации можно было спокойненько отработать пробой. Даже сидя за ноутом, вы могли наблюдать, как эту заявку разбирают, и, и заходить в пробой. Но, к сожалению, в это время я не был за компьютером, и в этой сделке я потерял, ребята, минус 40 долларов. На этом мой закончился уже э, день, именно 8 число. Вот мы полностью можем его посмотреть по статистике. Есть такой крутой э, дневник от Сискальпа. Вы можете также его установить себе в телеграм канал. Здесь вы видите свои точки входа Вот, к примеру, по XMR, как мы с вами открывали первую сделку Заходил я здесь в шорт, здесь уже отстопился Но в целом можно было вытянуть какое-то движение Вот следующая моя сделка, которую я открывал Здесь я рассчитывал опять же шорт Здесь быстренько отстопился И хорошо то, что отстопился, потому что можно было бы словить вот такое движение Это чисто, ребята, скальперские сделки Если вы будете всегда со соблюдать соотношение рисков прибыли Вот смотрите, у меня стоп-лосс в среднем от 20 там, до 50 долларов Take Profit я вытягиваю уже от 50 и выше долларов. То есть получается соотношение выше, чем 1 к 3. И даже если всего лишь иметь 2 положительные сделки из 7, то вы можете уже зарабатывать. Да, у меня было 5 убыточных сделок, 2 всего лишь положительные и на этом я заработал. Вот была замечательная сделка просто по ГЛД, вот вы видите, здесь я заходил в шорт, здесь я быстренько вот переобулся, как я вам показывал, цена резко выросла и на этой свечке я уже большинство позиций зафиксировал. Вот такой вот просто замечательный миник По Дудекс я вам показывал эту сделку, да, здесь я ловил эти разворотные точки, но вот посмотрите просто, какое движение можно было вытянуть, если просто переносить стоп-лосс постоянно за 5 минутную свечку. Ну, как говорится, кто знал, в целом, ребята, у нас за день получилось заработать 179 долларов. Сейчас у нас начинается уже следующий, это 9 число. Первая сделка была открыта по монете Луны. Я не знаю, почему здесь я заходил в пробой уровня. Всегда, я, знаете, захожу э, на отскок от заявки, но почему-то я здесь решил зайти уже в пробой уровня. В стакане спота есть относительно крупная плотность. Здесь у нас есть хороший уровень поддержки или сопротивления, считайте, как хотите нужным. Здесь я захожу в пробой этого уровня. В это время я также еще провожу консультацию. Немного был, знаете, такой какой-то несобранный. И почему-то все-таки решил здесь взять пробой. Но цена как бы в пробой не пошла. Начала корректироваться от этого уровня. И я был закрыта уже по стоп-лоссу минус 27 долларов. К сожалению, здесь конец сделки я не записал, потому что, когда мы проводили консультацию, я просто нечаянно вот это все выключил. Следующая сделка была открыта снова же по инструменту Луна. Опять же, в стакане испытая, вижу крупную плотность, здесь я уже все-таки такой, но ну, надо все-таки заходить от плотности. Раз цена эту плотность не может разобрать, надо заходить от плотности. Все выглядит, знаете, логично, в этой ситуации уже можно было заработать, именно если бы я первый раз от плотности взял, но, к сожалению, как вы видите, я зашел в пробой, вот такая тупая ситуация. Здесь уже начинаю набирать позицию от плотности, но эту плотность, короче, разобрали. Вы видите, этой плотности нету, поэтому я думаю, Но ну раз плотность разобрали, нету никаких преград, чтобы идти вниз, поэтому надо перевернуться по рынку на понижение. Поэтому я тут переворачиваюсь на понижение, и меня здесь просто берет и закрывает, ребята, по 100+, этого в этой сделке, вот в этих вот двух сделках с переворотом я потерял минус 84 доллара. Если вам это показать все в дневнике трейдера, вот давайте откроем вот эту вот сделочку, вы посмотрите, здесь я Захожу в лонг, здесь я переворачиваю, здесь у меня стоит стоп-лосс, меня выбивают по стопу, и смотрите, какое потом движение. И ты просто такой сидишь, вот первая твоя ситуация была опять же в пробой, тебя выбили, да? И вторая ситуация у тебя была опять же в пробой, и тебя опять выбили. Ну, короче, смешно, но, ребята, как есть. Следующая сделка была открыта уже по инструменту йота, здесь в стакане спота опять же вижу крупную плотность, от этой плотности начинаю набирать позицию в шорт. Я лично уже сам не помню, как здесь у нас эта сделочка закрылась, поэтому давайте вместе с вами посмотрим. Цена у нас хорошо улетает на понижение, здесь я вижу на графике голову-плечи и э, хочу отработать полностью этот потенциал. Первая позиция, где я бы уже фиксировался, вообще бы здесь можно было бы сеткой фиксироваться именно вот с этого уровня. То есть здесь все выглядело неплохо, вход у нас был от крупной плотности, после мы перенесли сразу стоп-лосс без убыток, нашли на графике голову-плечи, это дополнительная вероятность и ждали полную отработку этого потенциала. Раскинули сразу сетку, по которой будем фиксироваться, цена на самом деле у нас уже хорошенько улетает на понижение, есть у нас хороший такой настоящий пробой, большинство позиций я фиксирую и принимаю решение просто уже убрать take profit и выжать, возможно, самое максимальное, которое здесь возможно движение, поэтому я уже и переносил здесь стоп-лосс. Цена у нас дальше как бы на понижение не пошла, начала корректироваться, поэтому и позиция была уже закрыта, вот остатки по стоп-лоссу, этого, ребята, в этой сделке было заработано плюс 100 долларов. Если мы с вами найдем эту сделочку, вот та самая сделка, вот мы здесь заходили, здесь зафиксировали часть позиции и на этой свечке уже зафиксировали полностью, грубо говоря, свою позицию и хорошо так сделали. Грубо говоря, просто замечательная скальперская сделка, идем, ребята, дальше. Следующую сделку открываю по инструменту Run, в стакане спота вижу крупную плотность и также на графике мы с вами видим хороший уровень поддержки. Вот у нас та самая крупная плотность и вот у нас тот самый уровень. Мы этот уровень хорошенько так пробили. Я лично подумал, то, что это у нас, знаете, такой ложный пробой. И, возможно, цена обратно вернется вот в этот диапазон, в котором раньше находилась. Поэтому сделка была довольно-таки логичной. Плюс мы опирались на стакан. Ну и здесь, короче, что происходит? Эту заявочку у нас быстренько начинают разбирать, и цена улетает на понижение. Того, ребята, в этой сделке я был закрыт по стоп-лоссу в минус 33 доллара. Следующая сделка была открыта по инструменту TRX. В стакане спота видим крупную плотную. На 2,2 миллиона монет И я принимаю решение здесь открыть позицию в шорт Рассчитывая словить какое-то движение хорошего мисс Я лично уже сам не помню что было по этой ситуации Я здесь хотел добавиться опять же в эту позицию Больше зайти Но как только цена подошла к этой заявке Вот смотрите у нас было 2,2 миллиона монет Но как только цена подходит к этой заявке Эту заявку постепенно начинает разбирать Уже 1,8 И ее там начали разбирать уже до 800, когда осталась буквально половинка, вот 800 монет, я решил в этой ситуации перевернуться и словить какое-то хорошее движение уже в лонг, ну потому что понятно. Также здесь мы с вами видели на графике перевернутую голову плечи, вот наш потенциал расстояния от головы до уровня шеи, поэтому можно было рассчитывать слои движения до отметки 0.10.450. Вполне себе сделка логичная, сразу здесь немножко начал перетягивать стоп-лосс, чтобы меня не выбило, но здесь цена на самом деле улетает на повышение, все вроде как замечательно, раскинул сетку, до этой сетки как бы цена даже толком не дошла, вот это знаете просто обидно, и сразу перенес стоп-лосс уже в безубыток, чтобы уже не потерять. Ну в этой ситуации, короче, ребят, цена начала жестко вкатывать, биток начал вкатывать, был закрыт по стоп лоссу и суммарно в этой сделке потерял вот минус 42, минус 15, получается около 50 долларов, и вот эти вот все лимитки мои просто были не исполнены. Такое тоже бывает, ты вроде хочешь заработать, хочешь словить полностью потенциал, но потенциал иногда себя полностью не отрабатывает. Ну, такие вот запильные дни у меня были на самом деле. Следующая сделка была открыта по инструменту DOT. И буквально пару слов вообще хочу сказать по трейдингу. Трейдинг – это, ребята, та же самая работа. Если кто-то ходит на завод, его это устраивает, кто-то вообще занимается трейдингом. В трейдинге ты должен выполнять определенный набор каких-то действий. Тебе должна быть какая-то стратегия. Если ты будешь отходить от этой стратегии, ты будешь терять свои деньги. Если ты на работе можешь, грубо говоря, пинать болт, и там тебе начальник, возможно, как-то может что-то не выплатить, не доплатить, то здесь ты, грубо говоря, сам можешь закопать себя, если ты будешь что-то делать не так и я не знаю, отклоняться от своей стратегии. По этой ситуации, стакане спота, я вижу крупную плотность от этой плотности. Начинаю, грубо говоря, набирать позицию в шорт, но опять же я заходил довольно-таки заранее. Почему я так заходил? Потому что, возможно, цена бы до 37 уже бы не подошла. Плюс сейчас, если мы с вами обратим внимание на график, я начертил волны Элиута, и как по мне, это уже была последняя пятая финальная волна, от которой можно было ждать некой коррекции. Также на график видим трендовый уровень я лично ждал цену к 36 долларов ну потому что здесь у нас уже был более такой сильный уровень на котором цена могла бы хоть как-то остановиться эта сделка была запильная открыта она уже была пол второго ночи просидел я в ней довольно таки долго добрал еще немножко позиции на 36 900 сразу такого хорошего движения вниз не было даже цена подошла к трендовому уровню после здесь немного еще подолбилась в общем ну такая вот нудная знаете сделка после этого цена уже улетает на понижение часть моих сделок была закрыта по заявкам и здесь я уже немножко все таки знаете начал нервничать и решил закрывать позицию ну почему потому что уже была ночь я хотел спокойно поспать потому что когда сделка у тебя ночью открыта ты спать толком даже не можешь я здесь решил перенести стоп лосс именно вот в это вот место и думал, то ли меня здесь уже просто заберет по стопу, то ли цена улетит на понижение. Но что вы тут думаете, цена здесь меня забирает по стопу и после очень сильно улетает на понижение. Но все равно в этой сделке было заработано плюс 98 долларов. Следующая тупая сделка была открыта по инструменту XRP. В стакане спота видим такую относительно небольшую плотность. От этой плотности я почему-то решил поработать. Но тут толком даже, ребята, никакого движения не было. Я бы даже, честно, не хотел бы эту сделку обсуждать, ну, потому что ну, максимально тупая сделка. Вот у нас идет движение к этой плотности. Плотность разобрали. И тут я вообще не понимаю, что я сижу уже в этой сделке. Да, выставил стоп-лосс. В этой сделке даже было, я могу сказать вам, было заработано. Вот раскинул лимитки, сразу перенес без убыток, часть лимиток была закрыта, и остальная позиция уже была закрыта по стоп лосс. Но это, как по мне, максимально тупая ситуация, потому что в стакане спота не была, знаете, там прям супер огромная плотность. Это была такая средненькая плотность. Я даже не знаю, почему я на нее повелся. Отнесем просто к категории глупых сделок, которые я бы не хотел показывать, но все-таки покажу. Последняя сделка была открыта уже по инструменту EOS. Опять же, в стакане спота вижу относительно крупную плотность. Плотности, от этой плотности начал набирать позицию в шорт. Опять же, тупая, знаете, сделка. Нет, чтобы мне просто уже лечь спать. Я решил в 3 часа ночи, вот видите, открыть сделку. Не знаю, почему так произошло, рассчитывал словить пробой вот этого самого уровня, но пробоя этого уровня как такового не было, я сразу, грубо говоря, выставил в безубыток сделку, часть позиции фиксировал уже, как только цена у нас улетала на понижение, и, в общем, по этой ситуации я, ребята, был уже закрыт по стоп-лоссу в минус 2 доллара. Если за первый день мы заработали 179 долларов, то за второй день мы с вами заработали примерно 9 долларов. Да, получился вот такой вот запильный день. Несколько сделок у меня всего лишь было плюсовых. И просто посмотрите, какая обидная ситуация была по доту на самом деле. Когда я здесь заходил в шорт, здесь добавился просто максимально скальперская сделка. Здесь зафиксировал часть позиции. Здесь меня выбило по стопу. И после цена улетает вниз. Ну, короче, обидно, ребята, но как есть. Но в целом за эти два дня было заработано больше 180 долларов. Я думаю, это также хороший результат. Можете пользоваться вот этим вот дневником от Сискальпа. Очень удобная штука. Вот, ребята, полностью все мои сделки я также записываю. После я эти сделки вот пересматриваю, для вас комментирую. И таким образом я набираюсь некого опыта. Лично для меня важна эта статистика, потому что на самом деле я хочу быть в долгосрочной перспективе. Вот настоящим прям, знаете, трейдером. А это, возможно. Потому что я вот уже два месяца или сколько торгую постоянно в плюс. Да, бывают такие убыточные дни. Но если ты с рисками не борщишь, то все будет замечательно. Но, но вот смотрите, у меня была сделка вот по луне. Я не понимаю, из-за чего такой вот огромный, грубо говоря, минус. Потому что вот вы видите, я заходил на относительно небольшое расстояние. 0,25% у меня обычно стоп-лосс. Но потерял 84 доллара. Не знаю, почему так произошло. Обычно стоп-лосс, как я вам уже сказал, 20-50 долларов. Если бы небольшой вот такой вот минус, то я бы вышел в плюс уже намного быстрее. Но ну, во всяком случае так, ребята, неплохо. Теперь давайте уже выбирать монету, в которые буду инвестировать каждый день. Я вам уже говорил, очень сложно выбирать какую-то новую монету. Плюс выбирать что-то новое, когда ты смотришь на рынок вообще ничего непонятное. Там куда будет расти биток, будет он падать или нет. В целом я сегодня обратил внимание на йоту которая есть в портфеле. Авиа, ЗиКеш, ЗиКеш смотрится неплохо. Грубо говоря, находится на дне. Но если посмотреть на капитализацию, капитализация у нас начинает расти, но цена толком не растет. Вот это очень странная штука, хотя Алгоритм добывания монет примерно такой же, как и у биткоина. Я вообще не понимаю, с чем это вот такой вот момент связан. Но ну, в целом посмотрим, пока Zitcash не буду добавлять в свой портфель, Avia смотрится неплохо, но как по мне уже более симпатично смотрится Йота, потому что здесь 100% циркуляция монет, получается уже такой дефляционный актив, плюс мы с вами видели эту монету уже выше 5 долларов, также по капитализации здесь все замечательно, и возможно в этом году мы увидим перехай даже этой области, потому что 100% циркуляция монет. Ни в коем случае, ребят, не финансовый совет, добавим сегодня эту монетку на 25 долларов еще дополнительно, и того мы в Yota уже получается заинвестируем около 5%. 50 долларов. После я добавлю эту транзакцию в наш портфель и выложу пост в Телеграме, актуальную информацию вообще по портфелю. Но, насколько мне известно, в плюсе мы пока примерно на 80 долларов, но в Телеге я сегодня более подробно так распишу. Возможно, выложу полный список моих монет. Вот, если кто-то хочет быстренько посмотреть, вот полностью можете взять записать. Но, ребят, ни в коем случае не финансовый совет, не рекомендация. Это лично мой эксперимент. Посмотрим, что из этого всего получится. И Йота, как по мне, смотрится интересно. Возможно, сможем так вот и лететь. Идея также проекта интересна né Плюс смотрится вообще технически, не знаю, как по мне, хорошо. Я, конечно, уже не буду показывать вам технический анализ, потому что и так ролик у нас получился длинный. Единственное, что хочу показать, что эта монета лежит на дне относительно к Биткоину. Поэтому рано или поздно у нас будет выход вот с этих вот самых накоплений. Мы увидим, как эта монетка у нас даст хороший рост. Но опять же, думайте всегда своей головой. Я вам ни в коем случае не советую сюда инвестировать. Но как по мне, эта монета смотрится на дне и ее нужно добавить в свой портфель. Вот, ребята, такой вот видосик у нас получился. Надеюсь, он вам понравился. Напишите обязательно в комментариях понравился или нет, чтобы я знал делать ли вот такие глобальные разборы для вас больше. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем пока.